выпуск сектора джаза, на этой неделе мы обновили Путина, испортилась погода в Петербурге и джаз-клубы до сих пор закрыты. Самое время поговорить о блюзе. Всем привет, это Дима Семенищев и сегодня мы говорим о блюзе. Что нам нужно знать о блюзе? Блюз – это и стиль музыки и музыкальная форма. И нас, конечно же, будет оттектовать второе. Блюз – это базовая и чаще всего 12-тактовая форма. При этом ортодоксальный блюз имеет всего три аккорда – тонический, субдоминантовый и доминантовый. И все эти аккорды и тоника, и субдоминанта, и доминанта выполнены в виде доминант доминанцаптаккордов. И это абсолютно ломает все представления о классической гармонии, об академической музыке. И блюз, как основа джаза, конечно же, очень много поменял в музыкальном мире. Давайте взглянем на гармонию ортодоксального блюза. 12 тактов блюза мы можем разделить на три группы по 4. Первые четыре такта будут занимать аккорд тонический. Вторые четыре такта будут наполовину субдоминантовые, и вторая часть тоже тоническая. И последний четырех такт, в нем будет аккорд доминантовый, субдоминантовый и тоника. Как бы это ни было парадоксально, но чаще всего вы можете услышать э, стандартный блюзовый квадрат в такой музыке, которая называется рок-н-ролл. И сейчас здесь появится видео из одного из моих любимых фильмов. Это фильм «Назад в будущее». Э, молодой Марти Макфлай играет э, на дискотеке мелодию, которая называется «Джонни Бигуд". И мы слышим, что в первых четырех тактах а, аккорд тонический, дальше в пятом и шестом — субдоминанта, в седьмом и восьмом — снова тоника, и в последних четырех тактах сначала доминанта, потом субдоминанта и снова тоника. И, послушав о, творчество Чака Берри или молодого Элвиса, в, практически в каждой композиции вы будете слышать стандартный блюзовый квадрат. Дальше давайте поговорим о том, как к блюзовому квадрату отнеслись джазовые музыканты. Если взглянуть на первые четыре такта, то во втором такте появляется очень часто субдоминантовый аккорд, а в четвертом такте появляется последовательность 2 пятая, 5 к аккорду субдоминантовому. Посмотрим на вторые четыре такта. В шестом такте очень часто появляется уменьшенный аккорд на четвертый повышенный, а в такте номер восемь шестая ступень, либо минорная, либо в виде аккорда доминантового. И последние четыре такта. Сначала второй минор или второй септ, пятый септ и в конце последовательность 1-6-2-5. Что сделали джазовые музыканты? Они соединили блюзовый квадрат и привычный им тёрнараунд. Что такое тёрнараунд? Дальше давайте поговорим об одном из самых известных и самых влиятельных джазовых музыкантов, о Чарли Паркере. У него есть такая мелодия, которая называется "Блюз for Alice». Это тоже блюз, в нем также 12 тактов, но что придумал Паркер? Первый аккорд он сделал уже не доминантовым, а мажорным. От такта номер 2 до такта номер 5 мы видим длинную квартоквинтовую посредственность к аккорду четвертой ступени. С такта номер 6 по так номер 9 мы видим нисходящую хроматическую посредственность минорных аккордов и следующих за ними доминантовых то есть посвященность 2, 5, 1, которая все время спускается на полтона. Мы видим 2, 5, 1 к низкому третьему мажору, 2, 5, 1 ко второй ступени, 2, 5, 1 к второй низкой и 2, 5 уже к тонике. Следующий вид блюза, о котором нам нужно поговорить, это блюз минорный. И здесь мне приходят в голову такие мелодии, как Mr. PC, John Coltrane, Birxworks, Dizzy Gillespie. В минорном блюзе тоник становится официально минорный. И, в общем-то, по структуре этот блюз максимально похож на блюз ортодоксальный с одним отличием. В последнем четырехтакте мы видим последовательность низкая шестая, пятая. Появление низкой шестой, оно является как бы тритоновой заменой второго минора. В определенный момент времени соединился блюз с повторяющимися басовыми рисунками, с басовыми рифами. И здесь мне сразу вспоминается мелодия Майлса Дэвиса «All Blues». Это блюз на 6 четвертей. Он гармонически соединяет в себе ортодоксальный блюз и концовка очень похожа на блюз минорный. Также хочется вспомнить мелодию Вейна Шортера, которая называется «Footprints». И это тоже блюз на 6 четвертей. И в нем тоже есть повторяющийся басовый рисунок. И если говорить о нем гармонически, то это, в общем-то, стандартный минорный блюз. Обязательно стоит упомянуть э, тему известнейшего контрабассиста Чарли Мингуса, которого называется Goodbye, Pork, Head. Это медленный 12-тактовый блюз. И о том, что это блюз, напоминает тоника в первом такте, субдоминанта в пятом. Но все, что мы видим между, это... Цепочка доминантовых аккордов, которые зачастую не разрешаются никуда Или разрешаются в довольно далекие тональности Но это до сих пор блюз Не могу не вспомнить еще несколько тем Одна из них это блюзет Туца Тилиманса Это блюз на три четверти Он сыгран как бы в дубле То есть в нем не 12 тактов, а 24 И здесь соединяются идеи из блюз Фоэллис Чарли Паркера но после ухода в субдоминанту мы видим уход в низкий третий мажор и в низкий второй мажор. И точно такую же идею мы видим, например, в мелодии Майлса Дэвиса, которая называется «Салар». Это минорный 12-тактовый блюз, но в пятом такте мы уходим в четвертый мажор. А дальше мы видим ту же самую прогрессию. Кстати говоря, в первом альбоме моего квартета целых четыре блюза но они все абсолютно разные и здесь появится ссылочка на один из них и мне интересно ваше мнение к какому виду блюза вы бы его отнесли и я хочу упомянуть еще об одной теме это тема известнейшего пианиста Херби Хенкока, который называется Watermelon Man это блюз который состоит из 16 тактов за счет расширения и повторения последовательности пятой и четвертой ступени если вам было интересно и полезно это видео, делитесь им со своими друзьями-музыкантами. До встречи через неделю. С вами был Дима Семенищев. Пока-пока.